Здравствуйте, в эфире «Литературная дуэль» и с вами Алексей Марков. Поэзия 21 века. О чем она переживает? Как она выглядит? В чем ее нерв? Можно ли разобраться и научиться ориентироваться в огромном количестве авторов и текстов? Сегодня попытаемся в этом разобраться вместе с поэтом, писателем и эссеистом Дмитрием Воденниковым. Здравствуйте, Здравствуйте. Алексей. А также поэтом и организатором международного симпозиума «Волошинский сентябрь» Андреем Коровиным. Здравствуйте. Здравствуйте. А дуэль, насколько я понимаю, у нас с вами, да? Да. Вы да. как здорово. А вы кто? Секундант или Я секундант, секундант. обычно. Да. Я просто... Или вы Николай Первый, который нас накажет за эту дуэль? Вот как хотите, вы выбираете. У вас, так э, сказать, свобода выбора а это демократия. Да, ну давайте секундант. Я просто Хорошо. останусь секундантом. Давайте. У меня такой первый вопрос. Вот э, стол, uh -huh. чтобы table. на нем. Тейбл, верно. Чтобы на нем есть. Вот у меня микрофон есть, он звук снимает. А поэзия зачем человеку в 21 веке? Во-первых, поэзия для того, чтобы ее на столе писать. Вы знаете, что раньше, вы помните, да, мы все здесь не молоды, кроме вас, ага. что в свое время никаких компьютеров не было, было и момент, мы писали да. всегда на листочках. Все дело в том, что мне кажется, что поэзия, это перед тем, как мы начнем дуэль, что поэзия – это вещь, которая существует голосово и в виде черновика, именно бумажного. Так что поэзия для того, чтобы ее писать на столе, а отнюдь не на гаджетах, как полагают большинство, мне кажется, современных писателей. Uh -huh. Ну, Дмитрий, как всегда, парадоксален mm -hmm. <laughs> в определениях. Uh -huh. Я считаю, что поэзия — это хлеб и воздух одновременно. Mm -hmm. Собственно говоря, исчезает все. исчезает государство, исчезают правители, исчезают народы. Единственное, что остается — это поэзия. И она доходит до нас на глиняных табличках, на папирусах, на чем угодно. Но остается только она, все остальное уничтожается временем. Давайте поменяем вопрос, только, вопрос, извините, знаете, давайте другой. поменяем только э, воду на вино. Пусть это будет хлеб и вино. Хорошо, я не против. Да-да, Мархаям бы поддержал. А вы знаете, что во Франции до сих пор действует закон Наполеона какого-то, я до сих пор не помню какого, когда ты приходишь в кафе, садишься, тебе обязательно приносят хлеб, даже если ты ничего не заказываешь. Вот мне кажется, что из этого тоже можно вытянуть хорошее определение поэзии. Поэзия – это то, что тебе приносит, даже когда ты этого не просишь. Потому Скорость. что ты должен поесть и пойти дальше. Даже если тебе нет денег, расплатиться за другие блюда. Так зачем нужна поэзия? Чтобы человек? есть. Чтобы есть. Чтобы, чтобы не умереть Смотрите, голода. Андрей, я придумал. <свят> поэзия нужна, чтобы есть и чтобы быть. Слушайте, а фонарить, это очень круто. <свят> <свят> <свят> да? Да. Да, очень хороший. Есть. Да, Слушайте, хороший это правда, вид. это неожиданно. Просто Чтобы есть и чтобы быть. Потому что это считается, что поэзия – это некая безделка. Некоторый десерт, который тебе подается после долгого и, возможно, даже утомительного ужина, на самом деле нет. Поэзия — это вещь, которой мы дышим. И, возвращаясь ко второй части моего случайного экспромтного определения, э и без поэзии невозможно существовать, без нее невозможно быть. Это, это как воздух. Это, помните, Мадельштам говорил про воздух? Это воздух, которым мы дышим. — А вы встречали людей, которые не читали ни одного стихотворения в своей Я... жизни? Мне не доводилось. Я, читал, я не читал неудовлетворение. <свят> только первые две-три строчки. Полностью нет? Да, никогда не ходи, доходи. Почему? Как? Ну так, вы знаете, у меня такой в мыслях. Да, <свят> необыкновенно, но я просто уже дальше бежал. Ага. А поэзию не надо читать до конца. Зачем ты читать? Кстати, до конца? это правда. Да? Поэзия это может быть одна строка, две строки. Одна как? строфа. Вот мой любимый пример из Ахматовского стихотворения. В последний раз мы встретились тогда на набережной, где всегда встречались. Была в Неве высокая вода и наводнение в городе боялись. Ты говорил о лете о том, что быть поэтом женщине нелепость. А я запомнил высокий царский дом и Петропавловскую крепость. Третью строфу, которая будет после этого, читать совершенно не стоит. Она будет написана в Ахматовской вот этой легендарной манере, где в этот день была у меня дана безумная, из всех безумных песен, и стихотворение выдыхается, оно портится. Есть много стихов, которые не надо дочитывать. Да, у многих поэтов, действительно. У нас какая-то не дуэль, а просто с вами... И даже не социалистическое соревнование. Все время соглашайтесь, спорьте, спорьте Тогда давайте в такие мутные или темные пока воды непонятные. Фемпоэзия. Что это такое? Самое интересное, что сейчас происходит? Или этого вообще? Во-первых, это интересно. Мне нравится. Мне нравится, что есть фемпоэзия. Мне нравится, что пришли девушки, девочки и женщины, которые почему-то решили, что фемпоэзия чем-то принципиально отличается от просто поэзии. Но это всегда, поэзия вообще всегда вызов. Она всегда придумывает, что она какая-то новая. Без этого поэзия не может существовать. Это ее энергия заблуждения, а также энергия движения вперед. Когда пришли условно говоря к министе, я от фонарей соберу, да? Они, конечно, считали, что они работают на два шага вперед чем, дальше, чем символисты. Нет, чем символисты. У них были соперники футуристы, ну, относительно. Помните, это потрясающий анекдот, когда подучили какого-то официанта, то ли в политике, то ли еще где-то, где читал Маяковский, и когда он принес ему чай в гримерку, Маяковский его спросил, «Ну что, вы слышали?» «Вам понравилось? Какие есть стихи? Такие больше никто не пишет». Этот подученный лакей сказал, «Вы знаете, я больше предпочитаю акмеистов». по-моему, это невероятная история. И они соперничали с футуристами, акмеисты с футуристами и так далее. Ты не соперничаешь с прошлыми, ты соперничаешь только с параллельными. И к вопросу о фемпоэзии, это очень здорово, что они пришли. Я очень, например, мне нравится Васякина. Слышали ее фамилию? Да, я читал, конечно. Мне нравятся ее стихи. Они такие документальные, ну как бы слепкие, да, такие простыни, я имею в виду поэтические, да, верлибрические, насколько мне память не изменяет, которые рассказывают там о том, о Сем, о сложной судьбе, о несложной судьбе, о ее взгляде. Новая поэзия – это всегда другой взгляд, поэтому, да, я хорошо отношусь к всем поэзиям. Андрей, вы с этим сталкивались? — Я плохо отношусь к фемпоэзии. — О, дуэль! Наконец-то! А, — Потому да. что, а, да, конечно, это попытка самоутвердиться, попытка девушек выделиться в современном обществе. А, к нам феминизм вообще пришел гораздо позже, как очень многое к нам приходит с большим опозданием из Америки, из Европы. Феминизм к нам пришел с большим опозданием. Сегодня все пытаются играть в феминизм. Это уже, я не знаю, какая из волн — третья, четвертая, пятая. А на самом деле никакой фем-поэзии нет, конечно, как и не существует вообще разделения поэзии на женскую, мужскую и прочее. Поэзия бывает хорошая и плохая, никакой другой поэзии вообще нет. Это как осетрина, как говорил Булгаков. Она бывает только первой свежести и последней. Вот, поэтому Но Булгаков э виднее. Это, он мне надоел хорошую. Это э э э э самоутверждение всего сетринии. лишь. Это попытка заявить о себе. Каждый имеет на это право. Не единственное, что не нравится в этой фемпоэзии, это слишком большое педалирование социальных проблем. В данном случае смешивается поэзия и какие-то ну, социальные проблемы, связанные с насилием в обществе, еще с чем-то, и все это переводится в поэтическую плоскость. Я считаю, что это... Не то чтобы неправомерно, просто к поэзии это не имеет никакого отношения. Это другая совершенно проблема, и этим должны заниматься совершенно другие исследователи, да, и другие люди, скажем так. Ну так у вас претензия к названию или к контенту? Плохое слово «контент», но вы читали? Нет, конечно... Конечно, я... мы не читали. Нет, конечно, нет, конечно, конечно же я не читал, читали. и, конечно, мне нравятся какие-то стихи из так называемой фэм-поэзии. Да. Но я считаю, что это фейк. Никакой фэм-поэзии нет. Это просто э, Маркетинг как бы очередной... Маркетинговый Да, маркетинговый ход для того, чтобы о себе заявить. Вот и все. Андрей, скажите, а почему это феминизм там пришел всем недавно, когда в отцах и детях Тургенева присутствует суфражистка Кукшина, если мы память не изменяет фамилия, потому что не доходит стать ее Кукушкиной. Она была Кукшина. Это в чистом виде э, суфражистка а суфражистки это по большому счету феминистки которых мы теперь называем так как они секунду, понимаю, которых мы сейчас да. называем феминистками а, мария арбатова Сидела которая на вашем месте буквально недавно Может, я поцелую стол Которая вела еще на ТВ6, была такая программа, вы еще не родились. Да, тогда. я помню даже, кстати, вы с по-видимому, да, да, помните. Да. Которую вела я сама, да? Я она сама, была да. не вела, она была один, одним из экспертов. экспертов. На самом деле э, феминистическая повестка пришла достаточно рано. Весь Советский Союз вообще устроен из феминистической повестки, потому что э, Право, мать права, нет, права женщин, э, равные условия оплаты труда, это чистая советская история. Так что извините. Они пришли еще давно-давно-давно-давно. Я имею в виду, что волна феминизма 60-х, 70-х годов до нас докатилась сейчас. Потому тогда что тогда была первая было волна. катиться, через, нечто, через нечего было катиться. Вы знаете, что было в 60-е ну, годы. В 60-е да. годы мы были закрытой страной. Так что я, были... я могу уходить. Нет, социалистически. Чем... Утверждайте мои класс. слова о том, Лагеря. что до нас докатилось только сейчас, когда упала стена. Слушай, стена верно. упала очень давно, она упала в 90-е да. годы, если не в 86-м году. Но Нет. тогда была только Арбатова. Тогда фининистра. была неправда. Тогда была Ленор Гаралик, тогда была Елена Фанелла. Горалик гораздо позже. Гораздо. Да? 90-е годы. Хорошо, 90-е годы. Есть, записываете. записывайте. Надо потом обязательно прогуглить, посмотреть и почитать. Елена Фанайлову обязательно надо почитать. Вот абсолютные женские фильмы, как бы они вообще стихи о свободе, они против всего. Я имею в виду против всего огр ограничивающего. Я согласен, но она тоже была одна, не было никакой фэн-поэзии. Я почему говорю а о, о том? А то что так называемая. А Вера Павлова, простите, это не фемпоэзия. Вера Павлова. Единицы. Слушайте, мы... Нет, единицы, Дмитрий, единицы. Мы уже нашли это... по меньшей мере трех, трех человек. Хорошо, да. трех, но это единицы. Сейчас именно волна. Вы издеваетесь а, сейчас. На, на полном он... серьезе. Нет, я на полном серьезе. Дмитрий, сейчас не было. Сейчас... первая была. Сейчас физическая. идет волна, поэтому <с confused> она получила название. Потому что это волна. Но все ли рано и поздно начинается с волны? Сначала приходят первые э, первые проходцы, и они самые сильные. Да, а потом скорее, за ними скорее начинают всего, да. идти стада. Да, но это ну, так, так все развивается. То есть вы сейчас всю фэмпоэзию назвали «стадом». Прекрасно. Я, я «стадами», товарищи, ну, я назвал нравится. вас «стадами». Друзья, давайте про лучшего поэта современности поговорим. Дмитрий Водзенников. У меня написано другое Пидоренко, ВП. Знаете, слушайте, вот так, ну, слушайте, вот я Пидоренко не знал, когда я увидел ваши вопросы, я, как правило, не читаю вопросы. Как я... и стихи, мы уже поняли. Да, как и стихи. Вообще не читаю. Маленькое признание, вообще не умею читать. А вот эту книжку вы читали? Нет, я их не читал. Это было по наитию, у меня Бог диктовал. Я слышал где-то Пидоренко, и я ничего не читал, я специально пока ехал, посмотрел его. Ведь на самом деле предтечь мы очень много знаем. Это Лебяткин. Капитан Лебятки, ну Федора Михайловича Достоевского, это, вы напомните, не Тендеряков, как его зовут? Тиняков. Тиняков. Александр Тиняков. Александр Тиняков, да. который после революции, сначала он писал такие декадентские стихи, а после революции он сидел на, сначала в Петербурге, потом в Ленинграде, я сейчас не вспомню какого моста, но очень известного моста, собирал милостыню и очень любил, когда ему милостыню подавали известные писатели, типа Анна Ахматовой и еще кого-то. Да? Это такой, это такой, действительно, условно говоря, «смердяков». Я не вкладываю ничего плохого в слово «смердяков» в данном случае. Да? Это поэт, который пишет такие, пишет такие подпольные, «грязные», мы берем в кавычки, да? «грязные», задевающие стихи. Ну, там слишком богатая традиция, чтобы я что-то такое говорил, какой-то фи свое. но мне это как, как тенденция, нет, как метод не нравится. Мне кажется, что это очень старо все. И, и есть такое ощущение, что это не очень и реальный человек, и может он и не один. Коллективный, вы думаете? Не, ну, не знаю. знаю. Я не читал этого автора. И, честно говоря, даже увидев вопрос, у меня не возникло желания его читать. Потому что вы такой изысканный и не любите такие слова, как его фамилия? Да нет, почему? Просто надо самоутверждаться в текстах, а не в псевдонимах. Но вы же не посмотрели его тексты? Может, он гений? Нет, не посмотрел. А может, он гений? Вот нам придется это сделать. Вы же помните Шабрянского? Да, конечно. Но он же потрясающий. Расскажите, что за Я так не думаю, Дмитрий. — Ну, Шешбрянский это Решетников, да? — Да, Решетников. это Кирилл Решетников. — Кирилл Решетников, который в 90-е годы как раз тоже вышел на свою орбиту. Нельзя, я не знаю, какая большая она орбиту, маленькая, неважно, он вышел на свою орбиту, и он писал тоже такие странные, травестированные да, стихи. — Ну, мне кажется, это был неудачный эксперимент. — Да, вы думаете? — а мне что-то мне, мне что нравилось, сейчас я на вскидку не вспомню, но мне что-то нравилось в Шише брянском Мне вообще, на самом деле, в какие-то моменты очень нравится игровая, не в смысле ироническая, а игровая, когда ты придумываешь... Я никогда этого не делал, это мне, мне не по силам, мне нет такого дара. Когда ты придумываешь себе персонажа, и стихи начинает писать персонаж, собственно говоря, самый известный персонаж в русской литературе — это кто? — Я вас спрашиваю, не подсказывайте. Так, так, так, так Самый известный персонаж. — Он тоже коллективный, надо сказать. Его писали Лиция несколько... — Петров? — Можно вывести ведущего? А Козьма что? Прутков. — Вот, я его имел в виду. — Козьма Прутков. Да. Вот, собственно говоря, собирает на персонаж, кстати, Андрей. И ведь он тоже весьма сомнительный с точки зрения его умственных способностей, его нравственных качеств и всего остального. Вы не находите? — Ну, Прутков забавен местами. Местами, но, тем не менее, там возникают какие-то такие вопросы. Это такой немножко дебит. Ну, да. Про Пидоренко мы пока этого его не знаем. Может, он и правда -то. тоже забавен местами. Я читал его. Почему? Я пока ехал, я читал. А, вы прочитали. Я, я, нет, я всегда, я, я не могу говорить голословно. Да, я его читал. Ну, еще раз говорю, вот это, это, это такая подпольная поэзия. Я не вкладываю ничего плохое в слово подпольное. Mm -hmm. Ну, таких экспериментов было довольно много. И ко мне в Булгаковске приходили люди, которые вот... Такую поэзию маргинальную, скажем так, писали. Мне эти эксперименты не очень интересны. Давайте про графоманию поговорим. Давайте. Что это такое вообще? Ну, тогда как вы к этому относитесь? Положительно. Мы очень любим графоманию. Как вы без графомании не прожили вообще? Окей, что тогда из современной поэзии, из того, что вы читали и видели, вы можете назвать странными текстами. Есть ли у нас странные тексты сейчас? Ну, кстати, сейчас давайте по поводу графома еще вернемся. Все дело в том, что я не, не зря так пошутил по поводу того, что мы графоманы. Человек, который не может не писать стихи, когда они приходят тебе гулом, они обрушиваются в тебя совершенно неожиданно, по большому счету является графоманом. Потому что от него ничего не зависит. Просто там есть еще одна коннотация. Графоман — это который, условно говоря, на выходе дает какую то черт знает что, да? Чтобы не употреблять близко к обценному не плану лексику. да. лексику. Но мы все графоманы, так или иначе. Один из самых известных графоманов – это Бродский, по-моему. Он писал бесконечно. И Пушкин тоже. А Дмитрий Александрович Пригов? И Пригов. Потрясающий, гениальный, но Дмитрий Александрович Пригов просто сделал своим принципом. А вы знаете этот принцип, нет? Я слышал эту фамилию, но. Дмитрий я Александрович Пригов это поэт, условно говоря, 70-80-х годов, да, 70 годов, который входил э, в условную там, группу, где была Искренко Нина, где был Жданов, где был Евгений Банимович, э, Еременко, Аристов. Парщиков. Парщиков, извините, что забыл, да. Не забыл, а просто не назвал. Uh, но он был Ганлевский. Ну, Ганлевский – немножко другой круг, но, тем не менее, это один и тот же возраст. Один, одно и то же поколение. Это Дмитрий Александрович Пригов был художником. Он, кстати, придумал это определение новой искренности, которое сначала подхватили мы с Анашевичем и с другими поэтами моего поколения, а потом новая искренность стала еще и журналистикой да, в 2000-х годах. А нас уже не вспоминали. <су> но <су> дело не в этом. Uh, он это придумал не как поэтическую историю, он там что-то расклеивал, какие-то картинки на деревьях, но он, возвращаясь к графомании, он поставил, он стал, ну словом говоря, он э, публиковал, озвучил такую программу, что он пишет стишок, как минимум один э, стишок один день. Ну то есть в, каждый день он пишет один стишок. А что это как не графомания? У тебя может не быть вдохновения, ты можешь не, тебе нечего сказать, но он пишет. Это есть чистая вода и есть чистой воды графомания. Но он потрясающий. Или вы не согласны? Пригов прекрасен. Пригов а, абсолютно невероятно. Сказали про новую искренность, а новая словесность. Вот что это такое? Еще и новая словесность есть или появилась, да? а новое дыхание еще не появилось? Нет, нет? это второе дыхание. Может быть, не, не, не через рот, а как-нибудь другим способом. Нет? Есть какая-то новая, новая словесность? Вдыхание. Нет? Я сейчас схожу с ума. Вы обратили внимание, что люди стали... Э, действовать абсолютно протворенными дорогами. Они берут какое-нибудь существительное... Да, добавляют опыт, слово «новое», новое и что... Да. Новый реализм. Новый реализм, да, и, считаешь, что он и прочее. Тормоз. Новый акмеизм. Вместо того, чтобы придумать... да не придумать. Чтобы действительно вдруг из самого себя вытянуть, как шланг, когда тебе там проверяют, да, Гасте, эту самую делаю? кстати, надо ее сделать, мне да? кажется. Да. И, когда ты, и когда они вытягивают... Когда ты вытягиваешь таким же образом стишок, вытягиваешь текст, вместо, вместо этого... Они начинают заниматься фантиками. Они придумывают, как все это, какая коробочка. Обертк! Обертк. Это очень грустно. Как говорил Райс Захарна, помните? Это грустно. А сетевая поэзия это грустно или. А сетевой поэзии это не может быть ни грустно, ни весело, потому что это единственная данная, с которой дано нам в ощущениях. Ленин говорил про другое об этом, да. Но все сейчас что существует, это в сети. Ну, в общем, да. Ну, когда-то, Дмитрий, вы помните наверняка, в начале 2000-х сетевыми поэтами называли авторов «Стихи.ру» и так далее, и так далее. Тех, кто появился на первых сайтах со свободной публикацией да, произведений. Да. Вот их называли сетевыми поэтами. Потому что не было тогда… Ну, еще «Живой журнал» всего, был, да? не было Facebook, mm -hmm. не было ВКонтакте. Но как только открылись… Это к вопросу о феминизме. Как только открываются новые поле смысла… Появляется сразу, опять я скажу, толпы, толпы, стада, что я там сказал, появляются стада, которые идут на этот водопой. И это нормально. А нужно ли называть вот это поле смысла? Вот я к этому же вопросу про фемпоэзию. Вот ее же назвали как-то, да, для того, чтобы движение пошло в ту сторону. Вот Необходимо это название или поле может существовать без слова? Без слова не будет такого внимания. Мы бы сейчас с вами не говорили об этом явлении, если бы не было этого слова. Мне кажется, слово очень точно маркирует то, чем собираются заниматься люди. Фемпоэзия — это... Я, кстати, с большим уважением, потому что с э Я понимаю, что оно... Если сейчас абстрагируется от поэзии, и просто говорить про фемповестку, что их, за... их, за... Они за... их зашкаливает... Они иногда творят какие-то совершенно там, невозможные вещи в том же Клабхаусе, да, когда кто-то там кого-то забанил. Как его зовут? Эм, который написал Духлес? Минаев. Да, там Минаева да. даже феминистки, ставя ему дизлайки, умудрились его забанить в Клабхаусе. Да. Учитывая, что феминистки вообще-то это за права человека. Да? Да. Мы помним об этом. Да. Они потом извинялись, но как-то не очень хорошо получилось. Ну вот, но когда появляется действительно новое явление, там, новая этика, новый способ разговора, то, конечно, сначала, ты приду... сначала должен прийти термин. Потом все должно устаканиться и, наверное, как-то примириться с действительностью. Ты должен примириться, и действительно должна примириться с тобой. То есть ты его просто принимаешь, этот термин. Ну а что момент? делать, если оно пришло? наверное, понимать. мы дождемся момента, когда... Ну, не знаю, мне кажется, предтечьей фемпоэзии была лесбийская поэзия, по, -по большому счету, если говорить да. об эротической составляющей да. Да, этих текстов, потому что там это тоже достаточно большое содержание составляет фемпоэзия. Вот, кстати, вот эти новые феминистки ее почти исключили. Да, практически исключили, но эротическую... Вот это к вопросу о первопроходцах. Да. Они потрясающие. Кукшина... Она была несчастна, но она была потрясающей, это отцы и дети, да, потому что она была одна. А вот эта поэзии, которая начиналась с запрещенного, условно говоря, или неприветствуемого дискурса, в конечности заменяется, извините, мы вернемся к стадам. Они заменяются просто обывательницами, которые идут на этот звук. Подсунем первую поэзию. Они скажут, нет, нет, пожалуйста, нас это оскорбляет. Их оскорбят их собственные Ленин, Энгельс и Маркс. Ну, если, сейчас, да, если сейчас взять как эмблему, там, Роза Люксембург, да. Маша Арбатова и еще кто-то. да, Их просто оскорбит. Это к вопросу, как? обрабатывается любая настоящая и крутая идея. А мы помним одну суфражистку, которая погибла, это английская суфражистка, которая погибла под, э, сказать, колесами э, э, коня. коня, коня нет. Под копытами коня, когда она бросилась с, с каким-то лозунгом, что под коня, если я могу напутнуть, типа наследного принца английского, я могу, правда, напутать, но тем не менее, и она погибла под этими копытами. Он, кстати, больше не смог сесть ни на одну лошадь. Этот человек тоже не виноват и, собственно говоря, что кто-то бросился к нему с, с лозунгом, да, с Кумачевым, не Кумачевым, не, не в этом суть. Вот эти люди рисковали. И эти люди придумали новый смысл. А вот те люди, которые пошли стадами. Помните, как у И жадно шли его стада на пицце из моей печали. Вот когда эти люди пошли просто косяком, как серебристые рыбки, вот там смысла уже почти не стало. А стала та же самая агрессия. И стало то же самое насилие, против которого они борются. Попробуй сейчас встать ну, против фемпористов. Да, вот, к сожалению, Я действительно, растопчет. это просто очень агрессивное сообщество. Еще, да? К сожалению. Я просто растопчут. Хорошо, если бы у вас была, а мы все очень хотим, машина времени... Чтобы мы, наконец, отсюда Да. когда нибудь Мы хотели бы отменить этот эфир, я понимаю. Куда бы вы поехали, в какое время? Давайте про прошлое, потому что в будущее понятно, что всем хочется, интересно понять, что там. Мне неинтересно, что в будущем. интересно в будущем? В будущем мне неинтересно, потому что я не хочу озираться, как морская свинка со сна, не умея пробиться к своей стихии, оказавшейся совершенно чужой стихии. В прошлое я тоже не хочу, потому что потому что оно все страшное. Давайте назвать вещи своими именами. Оно все страшное. В Серебряный век я не хочу оказаться, во-первых, мне он не нравится, он очень ломанный, и мы знаем, что будет после Серебряного века. В 60-е годы мне тоже не хочется, мне кажется, они достаточно истеричные, и на выходе мне не очень нравится, что там получалось. Нет, я хочу жить только в своем времени. В своем времени интересно. Даже пусть говорят, что... Поэзия не занимает такого места, занимала раньше, это тоже чушь. Но пусть даже я даже согласен, даже под этим подписаться, я хочу жить только здесь. А я бы, наоборот, попутешествовал в каждое время, но ненадолго. Да-да, не навсегда. застряли вдруг, Да. Да-да-да. Ну, главное, чтобы машина времени работала четко, без проблем. А вы взяли бы сначала, не рекомендательное, а письмо, которое подтверждает, что она работает как часы, эта машина? Обязательно. Гарантию Взяли бы гарантию. да Да-да-да. А так, в принципе, интересно побывать в каждом времени. Серебряный век мне, конечно интереснее всего из эпох, но, в принципе, мне интересно каждый Это, конечно, потрясающе. Действительно, нет, я имею в виду с точки зрения сходить в музей, это, конечно, было потрясающе, но что-то мне сердце то сжимает. Это ужасно оказаться в другом времени, просто ужасно. Какая-то клаустрофобия в этом для меня есть. Ну, собственно говоря, вот практически об этом фильм про Париж. Господи, как его? «Окно в Париж»? На «Окно в Париж», да. О, да. Слушайте, а вы посмотрели э, новый ренадский фильм, Литвиновский? Нет, не хочу, что-то вот клаустрофобия у меня вызывает. Посмотрите, он очень крутой, я, она на самом деле э, не очень ровный режиссер, честно говоря, но я вдруг понял, что это напоминает. Помните, был такой, был такой фильм? Вы с... видели, Андрей? Семейка Адмаса, да. не помните? Помним. Вот, И сериал потом был Вот еще. сериал плохой, фильм потрясающий. Вот там декорация абсолютной семейки Адамс. Мне кажется, это чистая реплика оттуда. Посмотрите, это любопытно. Там как будто прививка Муратова есть, но ну, у нее вообще много прививок Муратова. Да, но там именно такая какая-то чистая, то, что мне вкололи, спутник. — Такой вопросик, а для кого вы пишете стихи? Для Дмитрия Водейникова. Да перестаньте. Для <свят> он писать? не читает. Ответьте, для кого это? Он читает факульт. первую строчку. Это очень хороший э, четверостищее. <свят> а, для, для себя, конечно. Для себя. Но для кого еще могут а писаться стихи? Неужели, неужели стихи? стихи могут писаться для кого-то? Вот Я себе плохо это представляю. Я пишу это их, же делу их с конечно, самим собой. не для читателя это глупость, не для слушателей. Я их пишу для какого-то облака. Я пишу их не для себя. То есть я по большому счету какая-то страна, то ли черная воронка, то ли какая-то э, черная дыра, которая не дыры ничего не может вот сюда это неправильно. В общем, я что-то такое совершенно не похожее на меня, из которого, как да, черный дыра наоборот, да, из которого должен белая дыра. да вы знаете, да, ведь версия, как родилась вселенная, что она родилась из одной, ну как вот вдруг точка сингулярности, что-то по большому счету есть идея макро вселенной, да? что это одна из черных дыр одной из вселенной, да, и оттуда вдруг неожиданно, очень быстро наращивает темп расширения, начинает возникать дыр... новое пространство. Вот я пишу, это ужасно, глупо звучит и претенциозно, но я атеист, но я в этот момент, конечно, я пишу для какого-то огромного божества. Вот вселенной, макро, дыра, мне все равно. Вот для какого то сам, потому что там все проверяется, там, и там говорит нет, нет, не то. И ты мучаешься, но ты должен вы. То есть диалог есть, присутствует. Там не диалог, там тебе бам, не то, не то, не то. И даже, даже не в голову, тебя сюда бьют. У тебя, у тебя почему-то нехорошо с животом. Не в смысле расстройства, а как будто в диафрагме, ты хочешь сжать себя. То есть, и как только получается настоящий текст, у тебя происходит расслабление. Отпускает. Да, тебе перестает быть плохо. А для чего тогда нужна э, фиксация на бумаге? Это же может быть в мысли, или может Я быть... Я не знаю, как Андрей ответит. Ты должен Для того, чтобы должен был вытянуть, понимаете, условно говоря, твои черновики, да. жалко, что здесь не, никто не видит, они на самом деле не на ваши похожи, они как будто растут, ты быстро пытаешься записать. Как да. успел, так зовут. то есть они, по большому счету, начинают прорастать здесь, в разных, в диагонали, без диагонали, вверх-вниз, записанные кусочками строчки. Поэтому для того, чтобы вытянуть стишок, тебе надо сделать очень многое. Ты должен его именно вытянуть. И поэтому ты в голове его не можешь держать. Ну, если это не короткое, да. Ты... Он дальше там придумывал стихи полностью в голове. У меня тоже... всех да, конечно, в в какой-то момент. То есть ты, ты можешь... Он, он, он и записывал, надо сказать. Но когда ты ходишь, да, вот это ушло, вот это ушло, и у тебя остается вот это, вот это, вот это, вот это, вот это то, что зацепилось, да. Но ты, конечно, вытягиваешь их головой. Ну, запись вот. это работа, собственно. На текст. Это работа, да. это работа на текстом. Вы так же это делаете? Да. Я думаю, что это вообще один это принцип. Это вообще принцип... Везде. Не договариваешься? Честно говоря, я думаю, что да. Потому что вот к вопросу о фемпоэзии, они же много говорят про физиологию, потому что физиология, поэ поэтическая физиология, она на всех одна. Ну, может, только вот абсолютно чистом виде Гарфоман, который садится и записывает. Парадоксальным образом 39. у меня была такая вещь, именно когда вернулись стихи через 10 лет. Некоторые я вытягивал очень долго, по, по неделе, там, еще что-то. Я бросился мыть квартиру. Когда пришел гул, я не мог от него избавиться. У меня такая была чистая квартира. Я вас уверяю, я мыл ее несколько раз. Я даже помыл внутри пылесос. Я был в психозе. В какой-то момент, что-то драйв, очередной скафель или там еще что-то, вдруг я бросил щетку, пошел к своему столу эм, компьютера. Вы знаете, что теперь столы и компьютер, но они ведь по большому счету не для того, чтобы там что-то писать рукой, потому что все занято клавиатурой. И как бедный родственник, помните, это есть такие картины Перова еще когда-то, тебе пряничком сел на углу, быстро, одним потоком записал Верлибер. Потом я заменил там две-три строчки, но ну, у меня такой опыт тоже был, uh -huh. как у Пушкина. Помните, он говорил, что он Годунова, э, есть такая не такая версия, что Годунова некоторые э, сцены он записывал в бане, э, вот так, одним, э, что называется, одним потоком, бросая листы на, на бани. Так что это все может быть по-разному, в том числе и у Гурфомана. Дмитрий перечеркнул мне все вопросы, поэтому у меня их в принципе больше не осталось, кроме одного. Значит, о чем переживает э, нынче поэзия? Понятно, что каждый сейчас про себя ответит, но в целом вы же чувствуете как, так, поле. Я еще не понимаю, о что, чем что мы что, переживаем. Так по, я, о чем переживает поэзия? Я Немножко не по-русски. Я вообще не понимаю, что это такое. Я uh, не, Все не... разрушается, и мы по этому поводу переживаем. Или наоборот, есть какое-то все собирается, и мы воодушевлены этим. Что мы чувствуем? Потому что есть ощущение, у меня по крайней мере, что поэт это такой э, камертончик э, э, эмоциональный, который чувствует все, что происходит вокруг, даже, может быть, не видя. У, у меня есть более жесткое определение поэта: поэт это крыса на корабле, mm. которая первая чувствует неблагополучие, пробой, но первая бежит с корабля. Проблема в том, что она убежать никуда не может, да? Но она первая дает знать, что что-то там не в порядке, да? Но я не считаю, что поэт всегда чувствует только неблагополучие. Я в этом не уверен. На самом деле, поэт, мне кажется, может почувствовать и свет, в том числе и который ударит из какой-то двери, которая будет открыта э, по тайным, смысле золотым, долго э, тобой, сейчас не, не подберу, не, при не подберу. Ищи, долго тобой, вот видите, все, долго тобой ищущим нельзя сказать, найденным тоже нельзя сказать. В общем, когда ты долго искал ключик, Поэзия, может быть, и этой заповедной дверью, которая, этот ключик, который ты долго искал, подойдет. Так что я думаю, что это и то, и другое может быть. — Так а что, мы, что вы чувствуете? Что с миром? Вот такой вопрос. Что с 21 веком? — Вы знаете, я думаю, что несмотря на все сложности, а по-другому просто не может быть, потому что это живые процессы, мы живые люди, мы идем каким-то очень правильным путем. И несмотря на все эти... Что я там говорил? Полки, что там? Стада. стада, стада. стада. Да. Несмотря на все стада, любые стада, которые идут и патриотические, и феминистические, и либеральные. Ну, понимаете, а мы все это видим в Фейсбуке, как коробочки да, да где вдруг начинают маленькие чай, чай, говорить противными голосами. Да? Что на самом деле мы идем к какой-то очень правильной, общей, распадающейся на много-много разных частных целей что-то, мне кажется, все будет хорошо, все будет очень непросто, все будет сложно, но все будет хорошо. У меня есть ощущение, кстати, по поводу России, и в первую очередь в России. Я знаю, как это не модно, особенно в определенных кругах, да, у нас должно быть все плохо, но почему-то мне кажется, что у нас как раз, что мы вообще наконец-то воплотим ту мысль, о которой так много говорили русские писатели, что типа третий путь, ну понимаете, особый путь. У нас не особый путь, конечно. Но сейчас у нас есть шанс выстроить какую-то правильную стратегию, правильный исход, правильную историю. Потому что мы, с одной стороны, более консервативны, чем Запад, а с другой стороны, мы также элиционны. На самом мы все приняли, что дал Запад. И мне кажется, что у нас есть будущее. Андрей, ну, что вы Я более пессимистичен в прогнозах. А, Во-первых, потому что все-таки а, история ходит по кругу, и круг а, добра заканчивается всегда кругом зла. Вот, поэтому я думаю, что все будет не так а, оптимистично и розово, как описал Дмитрий. Что мы То не есть мы сейчас в добре, насколько я понимаю, да? Мы сейчас, да. Вы общем, считаете, что я мы я сейчас в добре? что мы сейчас в добре как mm -hmm. раз находимся. Я думаю, что некое зло, оно придет со временем, вот, и э, это подтверждают витки истории, которые, ну, они всегда так, взять историю мира или историю России, всегда сто лет, виток, сто лет, виток, сто лет, виток, иначе пока не было за всю историю человечества, не знаю, почему вы думаете, что будет иначе. Это зависит от оптики, потому что, если вы считаете либералов, то вы знаете, как нынешний режим называется, да, я сейчас его не буду артикулировать, это прилагательное, но для них как раз сейчас все плохо. И, кстати, сейчас плохо все и для патриотов, потому что они тоже считают, что все нехорошо. Все, хорошо для, раз, не меня, все, все я, хорошо для меня, мой дорогой. Я мной. как раз считаю, что сейчас все хорошо. Да? Да. Вы что? Но для того, чтобы э, произошел качественный скачок э, в развитии общества, как раз нужно, чтобы было плохо. Великие поэты, великие какие-то идеи, все происходит на сломе эпохи. Андрей, дорогой мой, не обижайтесь на меня. Мы с вами примерно один год. Когда я старше вас, я пожилой человек, а вы еще юный, прелестный мальчик. Но тем не менее, на протяжении моей жизни, моих 52 лет, прошло несколько крушений. Крушение Советского Союза. Потом один кризис. Потом второй кризис. Потом что-то там рубль упал до каких-то невозможных отметок, которые не различались Нет, даже в лоб. Ну, Не будем про рубль-то сейчас, Дмитрий. Это причем, очень важно, потому что это трубы? очень важно. Но все это было и на моей памяти. Поэтому давайте мы не будем сейчас говорить, что сейчас хорошо. Сейчас нехорошо. Мы сейчас, вообще-то, находимся под санкциями. Это называется хорошо. И под внешними, и под внутренними. Мы не я не знаю, говорить. Мы находимся не только Но... под санкциями. Но... К вы сейчас отдернулись. Потому что вы еще находитесь под опасностью коронавируса. К вам еще нельзя прикасаться. Хотя я привит, а вы нет. Поэтому нет, сейчас как раз очень плохо. Сейчас мы находимся, то, что тоже, наверное, нельзя сказать вашим прекрасным, этом самом, в одном месте, которое из четырех букв стоит. Но мы, мы находимся... Репорт. Да, эпос. точно. <смех> Отлично, друзья. Мы поговорили <смех> о поэзии 21 века и не только, с двумя поэтами. Дмитрий Воденников и Андрей Коровин. Спасибо большое. Это «Литературная дуэль». Увидимся скоро.